абсолютно решена ход стал гораздо мягче что не может не радовать то есть еще проще стало джейкс там... но тем не менее кто хочет сэкономить и кому пофиг на гарантию в россии советую обратиться к вытаскивать это так легко и просто То есть если вдруг не отстреляли и не нужно запасных э, патронов для того чтобы пружина при несколько подобных пистолетов но это именно тот который был в обзоре мы обязательно им постреляем сегодня или завтра и мы начинаем. Всем привет! Меня зовут Бойко Рувим. Я занимаюсь ремонтом квартир в городе Ростове-на-Дону. Но сегодня не об этом давно не снимал видео, соскучился по камере, по монтажу. Для этого есть масса причин. Скоро я исправлюсь на будущее. Итак, как многие уже поняли, по моей красной шапке, сегодня мы проведем такой некий тест обзор э... bx3 это новый монтажный пистолет от компании hilti забегая вперед хочу сразу сказать что э, мне он понравился но я постараюсь быть объективным то есть для того чтобы донести до скажем так вас стоит ли менять или нет поскольку у меня есть и предыдущая модель то есть у меня есть вот наш новичок bx3 ну как новичок то есть и мы им уже забили примерно 2000 клипс О, 2000 клипс это примерно я не квартиры. делал обзоры на новый инструмент то есть я этим инструментом уже довольно таки прилично поработал я им отстрелял порядка двух тысяч клипс и хочу сказать что отдачи гораздо меньше то есть одна большая одна маленькая то есть мы сделали одну квартиру 80 квадратов электрику и одну 40. То есть, как бы, поэтому, ну, это было порядка 2000 липс, точно не могу сказать. Немножко о нашем старичке, старичком GX-120. Вот, поприбиваем э, в одинаковые материалы. Я делал уже обзор на именно этот пистолет. Причем делал несколько раз, то есть я делал просто обзор, а потом немножко рассказывал о минусах, да, минусах GX120. Кто работает GX, у вас вот здесь образуется даже после перчатки все равно такой мозоль. С BX эта проблема абсолютно решена, ход стал гораздо мягче, что не может не радовать. То есть еще проще стало GX, нам очень сильно... Упрощал жизнь, но BX это просто вообще песня. Он очень мягенько нажимается. До сих пор мое мнение абсолютно о нем не изменилось. Он до сих пор у нас в строю, он работает. У нас несколько подобных пистолетов, но это именно тот, который был в обзоре. Мы обязательно им постреляем сегодня или завтра. И я покажу, что он еще работает. Конечно, он уже вид у него пошарпанный. Кстати, я не делал ему ни одного ТО, я не сдавал его ни разу в сервис по гарантии. Гарантия давно закончилась, я не сдавал его без гарантии, он работает. Иногда бывают отсечки, но сейчас мы об этом немножко поговорим. Поприбиваем в одинаковые материалы, в бетон, возможно в кирпич, обязательно прибиваем в металл. И наш, наша новая модель, То есть пришло время все-таки Сразу хочу сказать, что я купил в такой вот комплектации этот пистолет без аккумулятора и всего остального, просто... Сейчас мы поговорим об этом. То есть просто пистолет. То есть моя комплектация была пистолет и тряпочка. Ну вот. Ну, я не советую так делать, потому что есть более интересные предложения. Но это, наверное, <свы> я по своей глупости, скажем так, купил просто пистолет. Так вот. В чем... Э глобальное отличие да то есть в первую очередь это в том что лично для меня главное отличие bx от gx даже не в том что он теперь работает от батарейки от моего комплекта инструментов а в том что у BX существует огромное количество новой расходки и вся старая от GX к нему тоже подходит. То есть, например, у нас появились гвозди, которые можно забивать непосредственно сразу в бетон. Один гвоздь, который в носе вставляется, и можно забивать в бетон. Также Существуют всевозможные крепления для сантехники, то есть можно вставить также в носик шпильку, прибить ее и прям сразу в нее накрутить хаму. То есть очень интересное решение, на мой взгляд. Ну и огромное количество креплений для электрики, то есть там э, усиление для того, чтобы прибить кабель-каналы, коробки и, и прочее. мелкая расходка существует э, для креплений для Амстронга под шпильку тоже крепления. GX120 работает на газу. То есть, для того, чтобы стрелять этим пистолетом, нам понадобятся вот такие баллоны. То есть, хочу сразу сказать, что баллонов этих у меня осталось, наверное, штук 10. То есть, мы постоянно покупаем гвозди, они идут вместе в комплекте, но баллонов хватает гораздо больше, чем на гвозди. То есть, баллонов у меня прилично. Минимум штук 6-7 точно есть. Вот. И вот даже сейчас стоит, по-моему, новый баллон ну да 4 деления и у меня только здесь на объекте штуки 3 наверное, баллона просто лежит вот. а bx3 у него другая немножко система то есть он уже как бы компрессор у него внутри и он работает от обычных аккумуляторов на 2-й платформе которых у нас много поэтому мы не покупали то есть и получается, если GX просто работает тем, что его нажимаешь, все, он готов к работе, то BX, его нужно взвести, вот такой звук происходит, и он стреляет. Вот. Выключим на всякий случай. У BX пистолет рассчитан на 20 патронов, в отличие от GX там на 40. Заправляются они вот так. И все, то есть вытаскивается так. Же. Легко и просто. То есть, если вдруг не отстреляли. И не нужно запасных э, патронов для того, чтобы пружина прижимала. Сейчас объясню. У их 120 же немножко другая система. То есть здесь натягивается и вытащить патроны бывает ну, тяжелее немножко. вот Из магазина, но их помещается сюда 40. И нужно, то есть, если мы хотим выстрелить 10 выстрелов, то заправить нам надо 12. Потому что два постоянные прижимается с помощью пружины. Все работает с 2011 года. Итак, первое, что хочется сказать, что ну, в снаряженном полностью состоянии я не смотрел, естественно, ни в одну инструкцию, ни во вторую. Но это с большим аккумулятором. Ну, на мой взгляд, они примерно равны. По-моему, BX немножко легче. Но еще раз повторю, у меня и 5,2 самый большой аккумулятор. Вот По габаритам в длину BX длиннее, но э, при этом при всем э, им гораздо э, проще подойти к стенке. То есть э, уже как конструкция сделана так, что ну, она ровная в отличие от э, GX. Да, у GX есть э, такая как бы задняя часть, да, которая не дает э, вплотную прибить. BX этой проблемы лишен то есть им удобнее прибивать вот. ну во первых я технических характеристик сильно не знаю знаю что этот по моему 100 джоулей а этот 80 за счет того что он стал немножко менее мощным он стал гораздо меньше колоть бетон ну во всяком случае как бы проблема такая существует у любой техники прямого монтажа э существует такая проблема что иногда не забивает при том что он стал слабее он стал гораздо, гораздо функциональнее. Итак, проведем абсолютно одинаковый тест. 10 выстрелов в одинаковый бетон с одинаковыми условиями из разных пистолетов. Первым у нас будет BX, потому что у него нет крепления. Это, кстати, один из минусов. Нет крепления на, ну, скажем так, на лестницу, либо еще куда-то. В нашем случае это именно лестница. Итак, поехали. Не забываем про наушнички. 10 из 10 но еще раз повторюсь это очень хороший бетон теперь посмотрим что нам скажет джейкс то есть чтобы мы видели у него три деления батарей то есть газа там достаточно И теперь чего и следовало доказать что 10 из 10 у каждого пистолета если у нас хороший бетон попробуем в других материалах вполне возможно этот тест был не очень корректный потому что я забил огромное количество гвоздей и в моих руках можно сказать этот пистолет стреляет хорошо те кто много забивает они поймут о чем я говорю и Именно поэтому мне больше понравился BX, потому что у GX, эта площадка, которую мы потеряли, она у любой техники прямого монтажа одна из главных вещей – это насколько правильно и ровно мы ее держим по отношению к материалу, куда пытаемся забить. У BX эта проблема практически решена, потому как у BX есть три точки опоры, и мне кажется, это просто отличное решение. Я расскажу немножко свои ощущения. Да, мы прибили, еще раз говорю, им порядка 2000 клипс. На данном этапе пробег у нас такой. Мы не делаем обзоры на новые инструменты. Вот. У него, кстати, мы потеряли от GX, если я не ошибаюсь, здесь точнее, я не ошибаюсь, была здесь такая нога, которая выдерживать. Но при особой сноровке она не нужна. У BX этой проблемы лиш... ну, он лишен, она у него теперь она у него теперь вот так делается и все то есть и вот ее также можно убрать эту опору и прибивать Итак, так самое первое и главное отличие лично для меня это не то что нет баллонов и стали выстрелы дешевле лично для меня это то что bx гораздо меньше у него ход вот, если мы сейчас посмотрим вот, смотрите насколько на на прогибается gx и это сделать бывает очень трудно. Те, кто им работает, поймут. То есть это довольно-таки трудно. У БХ эта проблема абсолютно решена. То есть буквально дотронулись. Там ход, наверное, если у этого сантиметра, наверное, 4 ход, ну 3 точно, то у БХ, наверное, сантиметр. И она стала мягкая-мягкая. То есть, ну, прям одно удовольствие. То есть забивать одно удовольствие. Прибьем. Кстати, дай-ка очки, очки, очки. Не забываем, не забываем о том, что нужно обязательно одевать очки. И, кстати, минута спонсора, который нам ничего не платит, но тем не менее, если вдруг кто-то захочет приобрести что-нибудь из Америки, например, какой-нибудь желтый инструмент, не будем делать рекламу этому бренду, но тем не менее, кто хочет сэкономить и кому пофиг на гарантию в России – Советую обратиться к моему одному хорошему приятелю, его зовут Володя Куликов, все уже, конечно, поняли, про кого я говорю. Его страничку я оставлю внизу в описании. Пишем, не стесняемся. У меня есть тоже группа ВКонтакте, обязательно подписываемся на нее. Все ссылки будут в описании. И так еще немножко про Володя. Если вдруг мне что-нибудь нужно, того, чего невозможно купить в России, например, сейчас, секундочку. Например, например, всякие угловые биты. Что у нас тут есть еще? Вот такие супер... Это то или не то? Что это у нас? Оно. Короче, в общем, у нас очень много всего от этого человека есть в цеху. Вот. У нас есть, скажем так, то, что, не, что очень тяжело будет купить. У нас есть стенка, у нас есть очень крутые шланги. Спасибо, кстати, Володя. Вот. Что еще у нас есть от Володи? У нас еще есть... А у нас есть еще что? Не, подожди, это не то. Где наши зенкер? О, да, да, да, вот. У нас есть очень, очень, очень крутой зенкер, который, в общем, он, в общем, мы можем зазенковать. Да, и тут же сразу взять его вот так сделать и закрыть. Короче, слишком много времени для спонсора, который нам ничего не платит. Но все поняли, куда нужно обращаться. Да, кстати, хочу еще сказать, что тест мы проводим, по-моему, двадцатыми гвоздями на BX. У нас друг... Ах, стоп, стоп, стоп. Это слишком больше. Хотя, в принципе, пойдет. Итак, проведем тест с железом. То есть будем прибивать оригинальные КНАУФовские подвесы. Поскольку у нас... Цех по дереву обработки. И сейчас ночь, как обычно, забивать мы будем фумочку. То есть вот как-то так, чтобы для супер честности. Не знаю, как это будет выглядеть. Я надеюсь, в меня сильно эта тема не отлетит. Первый у нас BX. Так, включили. Он у нас включен. Так. Ну, Лишь бы она мне не отлетела. Блин. Ну, скажем так, BX справился с этой задачей. Выглядит вот так. Не добил, естественно, но это в чистый металл. То есть мы в уголок забивали, в уголок нормально. Теперь попробуем, что же сделает GX. Сейчас. Ну и, БИ, и GX, и BX с этой задачей справились очень даже легко. То есть вот так это все получается. Смотрите мой первый обзор про GX. Я там рассказывал про случай, когда мы забивали в металл. Еще раз говорю, оба пистолета очень хорошо забивают в металл. Теперь попробуем с железом. У нас примерно 5-6, так на скидку миллиметровый уголок. Вот, попробуем забить гвозди в него. Сразу говорю, что осечек у GX -а ни разу не было. То есть мы очень много прибили именно в железо железонаправляющих. Вот, это просто такой некий тест на мощность. Не более того, уже по привычке BX с первым. Но ну, как можем увидеть, что действительно GX гораздо мощнее. Он пробил насквозь, скажем так, хотел сказать, <связь> кстати, из минусов, единственный минус, который я нашел лично для себя, и что меня я реально не понимаю, почему так, почему у GX есть что-нибудь, что нам позволяет зацепить вот так пистолет и ходить. У BX такой таки, такой вещи нет то есть как бы я, я, я не знаю вот у нее есть какая-то вот здесь такая маленькая штука но она ну она реально как бы ну страшно за нее цеплять если за нее нужно цеплять я пару раз пробовал за нее зацепить во первых неудобно во вторых ну что это такое ну как короче у нее у него нет уха то есть почему они не сделали такое же ухо для крепления я не знаю и еще такой момент у gx -а есть вот такая специальная накладка которая позволяет его ставить вот так у ее нет, то есть она, он быстрее, то есть мы его просто тупо кидали на пол, когда работали. Соответственно, ну вот это, это не положение, то есть это, это, это так, он еле-еле в нем стоит. То есть поэтому вот я лично не понял, почему, видимо, может быть первая версия, плохо подумали, ну реально мне вот это не понравилось. Все, во всем остальном мне этот пистолет очень понравился. Также мне очень сильно понравился выдвижной получается убор который позволяет ровно чтобы пистолет был ровно по отношению к плоскости он четко входит между профилем 50 на 40 и ну классно прибивается то же самое могу сказать о профиле 27 на 28 можно он ухо это получается она тоненькая и высокая она также туда становится еще раз говорю что при стоимости выстрела, он готов конкурировать с китайскими аналогами и при этом при всем все-таки это будет серьезная техника. Что хотелось бы сказать в конце, так сказать подытожить немножко, что мы имеем в сухом остатке. В сухом остатке лично я считаю, что BX3 на данный момент является незаменимым инструментом в большой бригаде. Если вы мастер универсал или же если вы занимаетесь скажем так узконаправленным допустим электромонтажом или сборкой каких-то каркасных конструкций я считаю этот пистолет номер один сейчас на рынке является ну опять же сугубо лично мое мнение я не отрицаю что мне нравится марка Хилти. стоит ли менять gx 120 на bx это дело каждого лично я поменял и абсолютно доволен то есть ну, не то что его поменял у меня теперь просто есть на, на подмену еще gx так вот конкретно этот GX, кстати э, чтобы не быть голословным прослужил мне с 0 9 11 года э, вот сейчас 2000 почти что семнадцатый год то есть соответственно это более пяти лет вера и правда я его не обслуживал не чинил не ремонтировал как только он э, поломается мне повезло я согласен что есть такой момент что они ломались у людей не знаю у меня не ломались вот мы постреляли видели что он работает вот это именно тот пистолет хотя у нас было несколько пистолетов но конкретно этот выжил просто скажем так текучкой и, и прочее оба мне очень понравился этот пистолет я его рекомендую ну и самое главное мы должны понимать что самый самый дорогой ресурс на нашей планете это время и данная техника любой из них помогает экономить это время мы сэкономленное время я думаю что за то время пока у меня gx 120 он сэкономил мне минимум 3 5 месяцев моей жизни это точно сколько он сэкономил мне скажем так Здоровье я не знаю, То есть, потому что это, наверное, тяжело посчитать, но я уверен, что каждая, каждый грамм пыли, он отведенное нам время, скажем так, забирает у нас. То есть все мы продаемся, кто-то дороже, кто-то дешевле, но так устроен мир, как бы это ни прискорбно звучало и не пафосно. У всех есть цена, у кого-то она больше, у кого-то меньше, но так устроен мир. Что-то я загнул, наверное. Ну да ладно. С вами был Рувим. Всем пока. Делайте выбор. Работайте качественно. Работайте с удовольствием. Всем пока. Да, кстати, у нас есть еще один спонсор, который нам тоже ничего не платит. Может хоть кто-нибудь заплатит, про пропиарим бесплатно, и мы его пиарим уже не первый раз, не знаю, ему не помогает. Зато человек нанял оператора, купил стадикам, снимает, правда, всякую шляпу, но зато в каком качестве. Советую зайти и посмотреть блокбастер на строительную тему. Все уже поняли, подписываемся на канал Антона Колизей Строя, Антоша, все будет чики-пуки. Всем пока.